Аналоговый таймер задержки включения или выключения может включать или выключать нагрузку задержки, которую выбирает пользователь. Время задержки можно задать при помощи ручки расположенной на лицевой стороне таймера. Поворачивая ручку по часовой стрелке, мы увеличиваем время задержки. Поворачивая ручку против часовой стрелки, мы уменьшаем время задержки. Таймер подключается в цокерный разъем. Крепление разъема осуществляется на динрейку или при помощи двух саморезов, которые устанавливаются в два отверстия М4. Для того, чтобы исключить неверную установку реле, в центральном отверстии есть специальный желоб. Время максимальной задержки зависит от модели таймера. Питание таймера 220 вольт переменного тока. Схему подключения вы видите на экране. Если на таймер не подается питание, замкнутые контакты 1.4 и контакты 8.5. После подачи питания на контакты 2.7 на лицевой стороне таймера начинает светиться светодиод с надписью ⁇ Он ⁇ И контакты 1.4 раз... размыкаются и замыкаются контакты 1.3. И так будет заданное время задержки. По истечении времени задержки, светодиод с надписью ОН перестанет светиться и начнет светиться светодиод с надписью UP. И контакты 8.5 размыкаются и замыкаются контакты 8.6. И так будет, пока мы не уберем питание с контактов 2.7. Для повторного включения надо подать питание на контакты 2.7. Коммутирует нагрузку 2 с сухими контактами. То есть могут коммутировать нагрузку напряжением отличным от 220 вольт. На реле написано 10 ампер при 250 вольтах переменного тока. И 10 ампер при 28 вольтах постоянного тока. Для долговременной работы реле максимально не нагружайте. Перед подачей питания на контакты 2.7 напряжение на нагрузку не подается. После подачи питания на контакты 2.7 Включается нагрузка на заданное время задержки, по истечению которого нагрузка обестачивается. И так будет, пока мы не уберем питание с контактов 2.7. Для повторного включения надо подать питание на контакты 2.7. Если в течение времени задержки убрать питание с контактов 2.7, таймер вернется в исходное положение. Схему подключения вы видите на экране. Перед подачей питания на контакты 2.7 напряжение на нагрузку не подается. После подачи питания на контакты 2.7 нагрузка не включается в заданное время задержки, по истечении которого нагрузка включается. И так будет, пока мы не уберем питание с контактов 2.7. После того как мы уберем питание с контактов 2.7 таймер вернется в исходное положение. Для повторного включения надо подать питание на контакты 2.7. Если в течение времени задержки убрать питание с контакта в 2.7, таймер вернется в исходное положение. Схему подключения таймера вы видите на экране. Перед подачей питания на контакты 2.7 напряжение нагрузку подается.